Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик И мне непривычно будет смотреть в камеру Потому что это переведу с камеры, это во-первых Во-вторых, сегодня у нас будет прокачка ак моего аккаунта В блокпост мобайле, как ни странно В общем, сейчас мы находимся на моем аккаунте И мы сейчас будем качать оружие, как ни странно, если это прокачка аккаунта а У меня на стримах, моих, кто не знал, я стримлю Была давняя мечта прокачать М249 до печенега Это печнег, если что И сегодня моя мечта Видимо сбудется И еще мы, наверное, будем прокачивать Какие-нибудь еще оружия Я пока не знаю, что, если честно Но, наверное, это будет дигл Надо его будет докачать до револьера Все-таки Револьер у меня есть, но через скин Поэтому нужно что-то менять Что-то менять нужно Блин, давайте пока посмотрим, что можно будет Вообще, в принципе, прокачать я не знаю, АВП, наверное, тут все дорого. А, Абакан. Вот у меня, наверное, в планах Абакан прокачать, потому что, ну, пушка довольно хорошая. Пушка довольно хорошая. И еще, например, можно прокачать М4А1. Тоже очень хорошая пушка. Это дается она при прокачке М4А4, а Абакан дается, в принципе, при прокачке АК-47. Но также и хороший еще и Фамас. но тут как-то дорого тоже. В общем, посмотрим. Интро. Погнали. В общем, я тут немножко почитал, сколько надо на сего на прокачку, и. Ну, мне хватит, в принципе, монет. 500 голды, так что давайте их будем переводить, переводить в синие монеты, все до единой переводим, кстати, да, не жалеем, это у нас будет 50 тысяч синих монет, опа, все, безжалостно мы все перевели 50 тысяч 746 синих монет у нас на аккаунте находится, и сейчас мы будем прокачивать мои пушечки, мои пушечки, все, становимся топером, друзья, блин, вы посмотрите, я почти на 14% топер в командном бою. На 42% в снайперов. И так, ладно. Уходим отсюда. Да. И Абакан. Начнем не с него. Начнем с моей мечты. Это не негиф... гев какой не М249. Ну, приступим к прокачке. Давайте покупаем. Покупаем. Покупаем. Покупаем прицельчик. Его попозже купим. Давайте Ага. Так, что бы поставить? Что бы поставить? Как бы прицельчик выбрать? Ну давай вот этот. А сюда. Лазерный прицел. Так. Давай вот эту поставим. Нормально. Так, ну-ка вернись. Иди сюда. И давай покупаем вот эту. Да. Да, да, да, да. да. Ну-ка. Новая. Отлично. А прокачка вроде бы то же самое стоит. Нет. А, кстати, подожди, подожди. А, ну, в принципе, ладно. А, давайте пойдем дальше, пойдем дальше. Давайте прочим. Так, хочу Дигл прокачать. Тоже давняя мечта была. В принципе, прокачать Дигл, он у меня прокачан, в общем-то. Ну все равно тоже охота. А его вроде бы даже без доната прокачивал. Я его на прошлой прокачке не прокачивал. Если честно, не помню. Так, ну давайте покупаем прицел покупаем глушитель, покупаем увеличенный магазин и все так ствол оставим это мы не ставим это у нас увеличенный магазин прицел мне нравится вот эту иди сюда так остается у нас 2000 тысяч монет в принципе хватает в принципе хватает в принципе хватает Uh, так куда я пошел я хочу абакан немножко прокачать хотя бы вот вот эти все купить вот эти бесы до 2000 так что так нет нет давайте сначала знаете что сделаем блин ревик брать не брать я вот не знаю рев... ну, давайте если останется еще я хочу немножко прокачать вот эту тоже до 2000 Потому что интересная кушечка вышла у нас в новом обновлении, F2. А -а -а. Добавили, кстати, паркур, кто не знал. Вот. Давайте Абакан все-таки, давайте Абакан прокачаем. Я купил, нет? Сейчас деньги сниму сюда нахер? Нет. Что такое? Ну я настолько богатый, что деньги не хочешь тратить, что ли? Ну-ка давай, ну-ка сюда. Друзья, давайте перезапустим игру. Итак, друзья, я перезапустил игру. Надеюсь, сейчас деньги будут списываться. Не знаю, в чем был баг, но это пофиксится, наверное. И почему-то у меня сбились пушки местами по поменя... мне. Опа, все нормально. Так, авокан, давай. Покупаем, купилась. Отлично, покупаем, купилась, покупаем, отлично. Покупаем, хорошо, покупаем. Отлично, остается у нас 21 тысяча. Что-то это там многовато даже. Я рассчитывал, что у нас будет побольше. Ну, снято, конечно же. Ну, да ладно, ладно. Наоборот, лучше. Наоборот, лучше мне. Моя прокачка. Так, давайте покупаем это. Покупаем это. Покупаем это тоже. Это тоже. Давай, все. Так, стоп, сколько у нас монет? 16 тысяч еще остается. Ну-ка, давайте заценим, что там у нас. А, упор для пальцев. Давай упор лучше поставим. Так. Давай сдвоенный магазин, прицел, вот этот, и приклад. Не, ну посмотрите, это сразу видно другое оружие, блин. За это надо лайк вылепить, однозначно. МП-7, ё -моё. сразу другое оружие. Так, что, так, я бокам прокачал, да, Давайте. Сто поставим, так, это тоже поставим лазерную каску, не знаю, зачем она меня отвлекает всегда, Ну ладно. Почему бы и нет, так, давай вот этот и вот этот, ну вы посмотрите, тоже другое оружие совершенно. Вот еще бы она была, знаете, каким, вот таким, просто взрыв мозга, просто совершенно новая пушка. Блин, охота, конечно, но она золотая, это столько монет идет, конечно же. Но если хотите золотой бокан, то это лайк. Это лайк однозначно. Собираем 50 лайков, возможно, снимаем открытие. Так. Дигл я прокачал тоже, да. Угу. А -а ну давай, фиг с тобой. Тоже что-то новенькое у нас будет в инвентаре, где ты? Вот он, револьвер. А Что-то нет желания тебя прокачивать, если честно. 15 тысяч у меня остается. 15 тысяч. Что на эти 15 тысяч можно, в принципе, купить? М -м давайте подумаем. Нового? Нет, не нового. <с> <gorilla> Надо что-то прям вложиться. Прям тщательно вложиться, чтобы... Ну, хорошо играть. Ну, прям хорошо. Кстати, вот... Это хорошая идея вложиться в Галил. Хорошее. Но я хочу... Это сложное решение, если честно, друзья. Куда потратить монеты, да? Может так, не сюда. В Абакан, может, все. Блин, даже не знаю, даже не знаю. Очень трудный выбор. Либо в новую пушку. Она, кстати, хорошо себя проявляет. Урон 25. Ой, 20. Ладно. Уходим отсюда. Урон 27. Урон 27, кстати. 95. 95-30. А чему они отличаются? Ладно. Так, ну не знаю. Давайте... Меня цены прям пугают, Я извиняюсь, конечно. Но давайте сделаем так. 1000, 2, 3, 4. Все. 1000, 2, 3, 4, 5, 9000, да? Остается сколько? 6. 6000 у нас остается. Так, ладно, давайте поставим все. Так. Это сюда, это сюда Опять лазерная указка, хрен знает там Зачем я что, на доску буду какую-то показывать Так, Галил Иди сюда тоже Глушитель, ну давай глушитель, пофиг Это же вроде упор для пальцев давай тоже Это тоже сюда Прицел вот этот и вот этот Блин, слушайте, реально другое оружие Совершенно как будто Прокачка дает о себе знать Так А знаете что? А давайте напоследок откроем два кейса. Сейчас машина проедет. Проехала. Давайте напоследок откроем два кейса. Если честно, я очень хочу синий М9. Очень сильно. Вот этот мне не нравится. Не знаю. Вот давайте купим раз и два. Два кейса просто. Вот. Просто ни сфига. На стриме мне один раз повезло. Я выбил керамбит зеленый. Надеемся и повезет на видосе. Если реально сейчас выпадет М9, я просто не знаю, что сделаю. Давайте по тактике. Это моя тактика личная, я ее сам разработал, это мудрость фиш супа. В общем, просто открываем менюшку летнего кейса и просто ждем. Я типа тут говорю всякую фигню, сейчас трата-та-та, время идет. И пока время идет, он настаивается, настаивается, и возможно выпадет что-то хорошее, типа, например. Ладно, хотел что-то сказать умное, но не получилось. Не получилось. Давайте немножечко еще подождем. Офигенно светится, да, согласно? Я тоже. Вы его видите вообще, этот микрофон? О, извиняюсь. А, давайте открывать. Давайте открывать. Летний кейс. Дай дроп. Тактика работает. Тактика работает, но немножечко, немножечко тут не докатилась, немножечко не докатилась. Ладно, давайте снова такая же тактика. Просто я сейчас типа разговариваю, не знаю, ничего не делаю. Вот взял свой телефон, посмотрел на него, вау, красивый. Да, камера тоже ё-моё красивая, блин, вообще. А вы там еще сидите, да? Ой, завидую я вам, там сидите, в тепле, там в камере, ё-моё, ещё микрофон светится, капец. Летний кейс, летний кейс, да, угу, открыть, да, вот, я вот хочу вот этот нож, очень сильно, я всей душой надеюсь, что он мне сейчас выпадет, если он мне выпадет, я буду дропать его всем, всем и вся, просто обещаю, можете у меня его забрать когда-нибудь... Я не знаю, я давай, синий М9, давай, и нет, синего М9 сегодня видео не будет, будет только, к сожалению, Тар Спорт и Калашик, да, да. Вот, два тара. Теперь два тара у меня есть. Зачем они мне? Фиг знать. Я, кстати, только тут заметил, что тут какой-то спрут нарисован. Я даже не замечал. Вот, поэтому нафига у меня. Ну ладно. Ладно, не будем расстраиваться. Зато я прокачал свои оружия. Мне теперь будет комфортнее даже играть, наверное, с абаканом. Там, не знаю. С печенегом. Скорее всего, так, да. С вами был я, Рыбин Супик, всем спасибо за просмотр, всем пока.